Так приветствую друзья я сегодня решила сделать немножко раскладиков для тех кто за ними соскучился уже давно ими не занималась не выкладывала видео сегодня я хочу сделать три варианта выбирайте колоду первое оша дзен Второе оно, как правило связано с какими-то глубокими духовными вопросами. И часто ее использую для того, чтобы найти какие-то глубинные вопросы бытия. Кто я, что я, для чего я здесь, для чего мне эти испытания, как я их пройду, на каком пути я нахожусь как выйти из этого, что мне поможет. Ну, примерно вот такие варианты. Следующее это Эра Водолея. Это наше будущее, куда мы попытаемся, скоро, скоро уже войдем и куда мы пытаемся входить. Но все-таки мир еще тянет в прошлое. Эта колода, она уже говорит о будущем, поэтому ее лучше использовать для таких, знаете, ежедневных вопросов, которые связаны с бытом, с семьей, ну, с работой, совсем абсолютно, но она лучше смотрит в будущее, она такие основные темы. И последняя колода, это Таро Монара, эротическая Таро, и ее идеально смотреть на вопросы, связанные с любовью, с близкими взаимоотношениями. В общем, делайте свой выбор или задавайте три вопроса, потому что я буду делать расклад, который, три расклада, которые называются 12 домов гороскопа и рассмотрю вашу ситуацию на момент здесь и сейчас и ближайшего будущего на каждой колоде. Убирайте. Ну, я надеюсь, выбор сделан. И поехали. Начинаем с Оша Дзен-Таро. Итак, что ожидает во всех сферах жизни те, кто выбрал первый вариант? Оша Дзен-Таро. Ну, я загадываю ближайшее будущее, это может быть месяц, два, три, это может быть полгода, а может быть неделя, две. Сейчас будем смотреть. Так, смотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот тут две вылезло сразу. вот две и совет смотрим угу, все я поняла и так по поводу первого варианта значит как вас видят окружающие видят как человека который наделен определенной мудростью который Взял свою котомочку и идет вперед, идет к свету. Человека, которого больше не держит, все материальное и физическое. Человек в большей степени настроен на духовный рост. Здесь еще может быть указание на человека, который находится один, где-то вдалеке от всех родных, близких, и даже если с ним они есть рядом, он все равно себя чувствует в одиночестве и поглублен во внутреннее самосозерцание. И я его немножко уточнила и вот здесь карта от мгновения мгновению которая говорит на то что вам это в принципе дается с определенной легкостью вам стало легче на душе теперь что у вас находится в вашем подсознании здесь карта за пределами иллюзий. она указывает на то, что вы пытаетесь выйти за рамки обыденного. Вы хотите увидеть больше, чем видите. И это вам принесет новое рождение. Вашей душе принесет новое рождение. Теперь давайте посмотрим вашу материальную сферу. Все, что вы имеете. Работу, здоровье и ваш статус. По деньгам прорыв это указание на то что вы будете зарабатывать столько сколько будете прикладывать усилия. возможность прорыва есть но для этого важно подключать свою творческую энергию также здесь еще может быть указание на то что вы будете действовать в компании с человеком который относится к водной стихии с творческим человеком не обязательно водная стихия и ваши совместные усилия принесут вам очень хорошие результаты. Так, давайте посмотрим теперь шестой и пятый, шестой дом работы. Значит, здесь у вас преображение, аналог карты смерти и путешествия. Значит, здесь есть указание на то, что так как было, уже не будет. Что-то кардинально меняется в вашей деятельности. Это может быть очень быстрая смена смена деятельности решение, может быть куда-то отъехать уехать попутешествовать но так как было не будет что-то строить абсолютно по-новому если говорить о здоровье то здесь нужно действовать очень быстро что-то подправить и здесь дается срок быстро в течение восьми дней может быть даже для этого нужно будет поехать в другое место Теперь по поводу статуса смотрим, здесь выпала первая карта ничто, вторая ⁇ храбрость. Ну, вероятнее всего здесь, знаете, такое идет как олицетворение того, что на пустом месте вы можете вырастить что-то новое. Видите, здесь храбрость, цветок вырастает, смелый, несмотря на пустынную местность, но он смело вырастает. И с верой в будущее, с верой в то, что солнце будет ему светить, земля будет увлажняться и жизнь его будет продолжаться. Здесь новый путь в отношении статуса и карьеры. Также это еще руководство к тому, что важно не бояться. Глаза боятся, руки делают. Давайте теперь посмотрим сферу партнерства. Если говорить о в отношениях уже с теми партнерами, которые есть в вашем окружении, здесь ситуация завершения. Видите, здесь пазлик складывается, последний пазлик и король радуги. Значит, те, у кого в партнерстве есть мужчины, которые ну, финансово хорошо обеспечены по характеру, такие уверенные в себе, может быть, немножко медлительные, знают в толк в еде, в питье, во всех чувственных удовольствиях физических то вероятнее всего с такими мужчинами может прийти время остаться это указание на то вот эта карта указывает на то что с ними вы уже свой кармический путь закончили по любви здесь у нас башня башня четверка Воздуха. Значит, о чем это говорит? Башня, сами видите, все рушится резко, непредвиденно. Совсем происходит не то, не то на что вы рассчитывали. И очень трудно построить отношения с кем-либо. Видите, все летят, никто не подходит, ни с кем ничего не получается. И вероятнее всего это ваш выбор. Потому что, видите, здесь девушка сидит, смотрит во что-то. Новое, интересно, что рядом с ней тут квадратик, он цветной, а дальше черно-белое все. Она видит только лишь ближайшее обозримое будущее. Что там дальше, она пока не заглядывает. Она пока взяла перерыв на отдых, на раздумья. Здесь циферка 4, она указывает на то, что в ближайший месяц вам будет точно не до любви, не до любовных отношений. Вы пока находитесь в раздумьях, будете думать, как действовать дальше. В плане значит, ситуации дома в семья. Здесь молчание. 17 аркан. Значит, это карта, связана с ожиданием и со временем. Возможно, кто-то из вас находится вдали от дома. Возможно, вы строите какие-то планы. И еще не знаете, как их осуществить. Здесь по карте... Паш воды может быть предложение, или вы ждете предложение для того, чтобы куда-то двигаться дальше. Видите, здесь есть перспективы вы ждете, что вас кто-то позовет, позовут позовет своя стая. И кто-то еще может думать над тем, что ну чей-то дом, не сменить ли свой дом, уехать куда-то очень далеко, отсюда не видно. Другая страна, другой континент. Ну, здесь какие-то планы, но звезда, как правило, указывает, что желание сбывается, но не сразу. Нужно время, нужно терпение, и это может быть по срокам даже больше, чем год, года и более. Теперь давайте посмотрим ваше ближайшее окружение. Ближайшее окружение изменения, ну, по колесу фортуны. То пусто, то густо, то есть общение, то нету, Рыцы, радуги. Ну, в принципе, все как всегда, без каких-либо особых изменений. По поводу опасных ситуаций, обуславливание дурак. Ну, здесь, смотрите, 15-й аркан – это аркан дьявола. Может быть, и обнуление. То есть, такое ощущение, что вы куда-то прячетесь от опасной ситуации уходите от опасной ситуации и поэтому дураку вы не боитесь сделать шаг вперед самое главное что вы ушли от опасности вы ее избежали и для этого вам пришлось предпринять какие то важные шаги в вашей жизни такие на которые вы раньше не решались даже если вам пришлось оказаться отрезанным от своего прежнего образа жизни все равно вы поступили правильно Теперь смотрим на девятый дом э, философии давних дорог путешествий. Здесь выпал сам мастер. Значит, что у нас тут? Ситуация компромисса. Здесь вам важно найти ту золотую середину, которая поможет вам удержаться на э, высоте. На Найти свой путь Или вы на выбранном пути И еще эти карты указывают на то Что вы сами можете управлять своей жизнью Хорошо для тех, кто находится Вдали за границей вот Все, что вы будете делать, у вас все будет получаться Особенно карта хороша Для тех, кто занимается духовными поисками Философиями Философскими изысканиями и здесь вам будут помогать по компромиссу. То есть будет приходить необходимая помощь свыше. По ситуации с друзьями. Здесь у нас выпадает осознанность. Ну, скорее всего, здесь осознанный выбор, необходимость от чего-то отказаться. Давайте я уточню. Шестерочка, ноша. Да, тяжело вам общаться со своим привычным окружением. Это может быть и уход из какого-то коллектива, смена окружения. Но тяжело вам с ними, не хочется. Уход здесь, скорее всего. Значит, по вашему внутреннему состоянию за пределами иллюзий. Выход сознания на новый уровень и новое рождение. Выход подсознания под на новый уровень, за пределы иллюзий. Совет, давайте посмотрим. Внутренний голос, новое видение. Ну, благодаря открывшемуся внутреннему голосу, прозрению, интуиции вы сможете увидеть этот мир, свою и мир и свою жизнь в нем абсолютно по-новому. И это будет ваше личное достижение и ваш главный прорыв на данном этапе жизни. Ну вот такой вот философский расклад у нас получился. Надеюсь, он вам понравится. И сейчас мы будем переходить к следующему. Водолея. смотрим Так что человек загадавший вторую колоду эры водолея будет что человека загадавшего вторую колоду эры водолея будет ожидать в ближайшем обозримом будущем У меня очень приятное впечатление осталось после первого расклада. Такое, знаете, приятное, как будто бы человек прозрел. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Так, понятно. Так, ну что ж, смотрим. Сразу обращаю внимание на то, как видят вас окружающие по правосудию. Человека гармоничного, человека, который поступает со всеми по справедливости. Человек, который имеет холодный ум и рассудок, который отлично контролирует свои чувства. Ну, давайте уточним. Да, причем это поведение для вас привычное, и вы действуете не спеша и осторожно. Давайте посмотрим, что у вас в доме финансов, работы, здоровья и карьеры, статуса. Финансы. Сколько усилий приложите, столько заработаете. Но у вас результат все равно не будет удовлетворять. То ли вам ваша деятельность это не нравится то ли вам будет все время не хватать. Ну, давайте еще одну посмотрю карту. Ну, смотрите, по Даме Пентакли, смотрите, это женщина, которая есть деньги. У нее, в принципе, все есть. Видите, это домик красивый, и она одета дорого-богата. но здесь возможен вариант, что или какой-то заработок для вас привычный, или еще возможный неожиданные траты, то есть в что-то приходится все время вкладываться тратить денежку ну, по, чуть попозже посмотрим может быть здесь прояснится картина куда теперь ну даже если вы мужчина, то все равно здесь указание на то, что денежку вы тратите ну и достаточно себя комфортно чувствуете теперь смотрим ситуацию по работе умеренно шестерка пентаклей. здесь Умеренно, все без изменений, все идет своим планом, все идет своим чередом. Денежку получаете, ту, которую, видите, здесь купец дает деньги, привычные другому человеку. Одна и та же сумма, не больше и не меньше. Вы будете зарабатывать столько, сколько вы привыкли зарабатывать. Давайте посмотрим на статус императрица. Прекрасная карта. У вас все есть. Говорит о том, что вы самодостаточный, успешный. Здесь у вас семерочка пентаклей. Это хорошие достаточно денежки, крепкий, надежный статус и хороший фундамент материальный. В общем-то, финансовых проблем у вас быть не должно. Я не вижу. Давайте посмотрим теперь ситуацию, связанную с любовью и партнерством. Ну партнеры те которые есть смотрим башня шестерка кубков здесь идет разрыв может быть ссора может быть разрыв с кем-то здесь видите это прошлое карта прошлого, это настоящее важно все летят нафиг что-то происходит произошло неожиданное когда пришлось резко менять настоящую ситуацию и ну, пока по вы в состоянии разрыва, либо так, как было, оно ну, не будет, что-то меняется резко и непредвиденно. По ситуации с любовью. Влюбленная. Вот они. Отличная карта, которая может указывать, ну, во-первых, на то, что у вас есть пара, есть человек, с которым вы проводите время. Но я ее уточняю, четверка мечей. Возможно, сейчас или перерыв в ваших взаимоотношениях или вы просто можете вместе отдыхать ну давайте я уточню ну здесь что-то очень комфортное комфортное, приятное ну, я бы даже сказала стабильная. Страсть, чувство, любовь. Но ну, в самом худшем варианте просто перерыв, может быть, просто расстояние вы друг друга не видите временно. Но есть чувство, есть любовь, есть увлечение друг другу. Хорошо, что дома в семье? Жрица. Но эта карта не очень хороша в том плане, что она всегда дает какие-то тайны и необходимо что-то скрывать. Ну давайте посмотрим, что тут у нас может показывать даже любовниц. Так, тяжесть, тяжесть, какая тяжесть, очень сильная тяжесть, связанная с дорогами, необходимостью что-то менять. Ух, ну тут ситуация какая-то у вас тут напряженная. Такое впечатление, что решается судьба семьи, от чего-то вы устали. И помимо тайны, здесь еще и невозможность действовать. Тяжесть от чего? От бездействия. Необходимость что? Двигаться дальше. Дом, семья, недвижимость, деньги. Двигаться куда? Зарабатывать деньги. Что нужно делать? Вы ищете способ заработать. Но я думаю, что здесь, скорее всего, вот с этим и связано, с невозможностью действовать. Закрыты пути, пока нет возможности. Но они будут. По тузу и мечей, и жезлов будут. Хорошо, давайте посмотрим ваше ближайшее окружение, люди вхожи в ваш дом. Но ну, Здесь мир, королева мечей, может быть есть женщина, с которой вместе. Такая, знаете, самодостаточная женщина, с ней у вас общение. Она может издалека к вам приезжать, или это общение по интернету, может даже вам как-то или материально помогать. Но есть с ней у вас общение. Это может быть соседка или просто подруга, которая близко к вам находится. Давайте посмотрим да, по здоровью. Это хорошая карта умеренности. И шестерочка. Ментакли указывает на то, что важно вкладывать свое здоровье, вкладывать себя и правильно организовывать свое питание. По опасным ситуациям шут уточняю так вот значит есть опасность встречи с человеком который относится к водной стихии который красиво говорит словами но при этом может ничего не делать быть инфантильным поэтому что эти как ребенок себя вести безответственно причем это еще и зона секса вот за это вот восьмой дом и Смотрите, если такого человека допустите в свою жизнь, то кроме разочарования, либо кратковременного удовольствия, он вам ничего не принесет. Для тех, кто находится далеко за границей или планирует куда-то уехать. Здесь отшельник. Смотрите, отшельник это поездка в одиночестве, или же она может не состояться вообще Видно, что вы хотите, но вы пока не видите никаких перспектив, невозможностей, переживаете из-за этого. Ждете, может быть, деньги. Деньги и возможность с кем-то договориться. Может быть, пока тема это не раскрывается, потому что вообще ничего не понятно, что происходит. Пока состояние ожидания. И по отшельнику это период Девы. То есть пока... Я так думаю, Дева не завершится, или наоборот, все разрешится на периоде Девы, а это уже после 24 августа, и где-то до числа 20 сентября. Теперь по поводу коллективов, дружеского окружения. Здесь колесо фортуны, перемены, возможное общение, поездки, отношения переменчивые. Ну, да очень благоприятные по тузу кубков и семерке кубков. Это могут быть, такие встречи с яствами, с принятием алкоголя. Ну, такие приятные, приятные встречи, когда люди отдыхают эмоционально и никак не напрягаются. По поводу вашего внутреннего состояния. Ну, здесь смерть, перемены. Перемены, касающиеся вашего подсознания вашей духовной сферы и значит на что тут указывается во-первых, вы можете сами поменять отношение к некой паре дама огненная, мужчина воздушный можете поменять что-то в самой себе например, если вы раньше были такие темпераментные сами по себе, то теперь можете стать более хладнокровными и расчетливыми и Меньше, меньше чувствовать, больше думать. Также может поменяться ваше отношение вот, к некой паре. Может быть, это родители, может быть, это еще кто-то. Но здесь мужчина-женщина. Может быть, мужчина-огненная, мужчина-женщина-огненная, мужчина-воздушный. То есть, это овен-лев-скорпион, сюда тоже подходит по Марсу. Овен-лев-стрелец, мужчина-водолей-близнецы и весы. Если вы думали с ними о какой-то совместной задаче, то она может не состояться, либо наоборот, если вы не думали, то будет предложение по в Пентакли от них. Теперь по свету давайте посмотрим. Значит, свет иерофант, суд и дьявол. Ну, здесь такое дело. Ирофант, он вроде бы как ориентирует на дом, на семью, на партнерство. И здесь происходит у вас суд, перемены, возрождение. И я уточняю, что выпадает. Дьявол, вы приходите к какой-то зависимости. Как это может быть с светом, я не знаю. Вот ну, давайте попробуем попробую уточнить. Может быть, наоборот, здесь это выпало как прошлое. То есть прийти к семье, прийти к себе, прийти к высшему пониманию себя через изменения внутренние глубокие трансформационные уход от дьявола ну, наверное так сейчас и уточню да тройка мечей может быть вам что-то причиняла боль или кто-то или какие-то отношения причиняли сильную боль сердечную боль да выход Выход, любовь к себе, удовольствие, выход из конкуренции, все, я поняла. Значит, это наверное тема касается для тех, у кого были любовные треугольники, это мужчина женатый, здесь идет ориентация на дом, на семью и уход от зависимости. Так, все, для тех, кто заказывал второй вариант, мы рассмотрели. Давайте теперь будем смотреть третий. Третий вариант у нас интересная такая будет колода, очень яркая, которая называется Таруманара. Давайте посмотрим, кто загадал загадал третий вариант. Итак, что ждает людей в ближайшем обозримом будущем, которые загадали второй вариант. Ой, третий, извините, третий вариант. Ой, ну, ладно, карта. Сейчас я посмотрю, какая... Ну, так Вот она, посмотрите, какая красивая. Карта смерти. Посмотрим, проиграется ли она сейчас. Ну, смерть означает трансформацию по Плутону. Сейчас Плутон двигается по небу и делает очень такие сложные аспекты трансформационные. Поэтому все вполне возможно. Очень интересный свет я его буду уточнять потому что мне как-то еще сложно разобраться сразу так смог ну я разберусь хорошо значит смотрим кстати не выпало здесь смерти до да? 13рк нет не выпало значит как вас воспринимают окружающие по 14 Каркану это указывает на то, что вы человек очень уравновешенный. Видите, тут такая дама себе сидит, у нее вуаль на глазах, она сама себе катается, получает удовольствие от жизни, у нее все спокойненько. Давайте уточним. То есть вы находитесь в равновесии. Ну, с пятерочка огня здесь может быть знаете, еще указание на какую-то конкурентную борьбу за кого-то. Но сама по себе умеренность, она очень спокойная. Ну, может быть, иногда. Или кто-то за вас борется. Или, а, еще может говорить о том, что вы любите поговорить. Много разговариваете. Теперь, ну, или ваша деятельность как-то связана с конкуренцией, может быть, с разговорами, с спорами. Теперь смотрим дом денег. Пятерочка, пятерочка жрец. Так, что сдразнить. Так, что, о чем она может говорить? Вы знаете, она с деньгами не связана. Она больше связана с духовной сферой. И здесь у нас огонь. Туз огня. Ага. Ну, здесь может быть указание на какую-то новую деятельность. Потому что вы, выпала денежная карта, шестерка пентаклей, Может быть какое-то предложение у человека, которого вы считаете своим покровителем. Либо же это... Будет деятельность, которая ну, как-то связана с духовной сферой. Ну, что-то новенькое может быть. Или кто-то вам посоветует, или что-то предложит, какую-то работу, под заработок. Ну, что-то есть. Так, один, два, три, 4 5 6 Теперь смотрим. На саму работу выпало солнце. Это же и ситуация связана со здоровьем. Поэтому работа и здоровье вас порадует. Причем, смотрите, здесь еще и ту Земли. Отлично! Отлично. Будут новые возможности, очень выгодные и удачные. По солнцу это вот на периоде льва. А Лев у нас до какого там, до 23, по-моему, 22 или 23 э, августа. По-моему, даже до 22 точно, не помню. Ну вот где-то в течение ближайшего месяца вас ждут благоприятные перемены. Теперь э, по статусу смотрим. Так, тут у нас, видите, вот она, мир. Здесь у нас барышня с голой жопкой едет на земном шарике. И что? Ну, творческая личность. Творческая личность, она почему-то мечтает, к чему-то спешит, но идет расширение возможностей. И знаете, еще может показывать на некую свободу. Как будто бывает чего-то освобождаетесь. Может быть, это у вас какая-то деятельность связана с другой страной. Или у вас появляется больше возможностей, больше свободы для того, чтобы делать то, что вы хотите. И вот вы ощущаете, что вы владеете миром. Вот такое у вас ощущение. Давайте посмотрим теперь взаимоотношения. Взаимоотношения с уже имеющимися партнерами по силе. Ну, здесь женщина, женщина зависит от своего партнера. Да, и при этом проявляет к нему больше интереса, чем он к ней. И вот он, король воздуха, красавчик. А почему? А потому что он холодный. Он красиво говорит, и все. Человек, который всем раздает роли. Он дает вам роль, ну, если вы мужчина, то это ваша роль, и не более того. Человек отлично владеет словом, хладнокровен, малоэмоционален, очень прагматичен, интересен в общении. Но если он хочет, чтобы было только так, будет только так и по-другому не будет. Теперь любовь. Правосудие. Ну, правосудие – это карта... Говорит о том, что все должно быть по-честному. Видите, она подсматривает. Может быть, еще даже указание на иностранца, на человека из другой страны. Давайте посмотрим. И тут подглядывает, и там подглядывает, и тут подглядывает. И так смотрит, и наклонилась смотрит. Но ну, по девяточке земли, знаете, здесь человек самодостаточный, очень уверен в себе. Может быть, это вы хорошо себя чувствуете. И вы знаете, у вас пока нет намерения... Особо сильно там с кем-то что-то крутить. И по тузу воздуха. Вы пока рассматриваете варианты. Вы пока в поисках. Те, у кого отношения есть, ну, здесь все достаточно стабильно. Без изменений. Отношения в доме, в семье. Отшельник. Ну, смотрите. Это указание на то, что Человек один, он один, и ему нужно время для того, чтобы побыть одному, чтобы его никто не трогал. Или вы находитесь на расстоянии со своим близким человеком, или, или. так королева воздуха. Да, одинокая женщина, одинокая женщина одна. Может быть, кто-то за вами и поглядывает, но пока без изменений, пока нет перемен. Даже если у вас есть пара, все равно здесь кто-то чувствует себя в одиночестве. Если говорить о ближайшем окружении, здесь все переменчиво. Колесо фортуны. Что-то очень легкое. И знаете, зеркальное. Как будто вы зеркалите друг другу. Здесь какие-то могут быть возможности новые. Но обратите внимание, если в вашем окружении есть король земли, так он достаточно холодный человек, щепорный человек. И с ним пока непонятно, как что будет дальше. Двойки двойке жезлов это только начало, только интерес, заигрывание. Здесь еще ну, что-то неровное, нестабильное. По опасным ситуациям. Луна. Но здесь психические могут быть нарушения, либо иллюзия, иллюзия в чем? Иллюзия в финансах, иллюзия в своих возможностях. И здесь еще идет разрыв с чем-то привычным. Смотрите, здесь возможны материальные потери. Поэтому будьте аккуратнее со своими финансами. По ситуации за границей. Смотрим императрица, очень хорошая карта, владычица, владычица морская, видите, перед ней преклоняется, это человек, которого, в принципе, все есть, он себя нормально чувствует, по смерочке воды, видите, какая барышня, кто так не идет, вода, вода, очень много воды, и королева воды, если вы женщина, очень хорошая карта, есть шанс где-то обосноваться за границей, и смело можете строить планы, у вас там все может получиться, можете стать даже кому-то женой поскольку королева воды нам говорит о замужней женщине, которая может выйти замуж которая уже может быть женой такой чуткой, нежной, ну и показывает еще стихии воздуха, рыба, рак, рыб, скорпион по взаимоотношениям с друзьями <coughs> так, так, так, по взаимоотношениям с друзьями у нас колесница ну, здесь контроль здесь заигрывание здесь легкость так есть периодически еще и воздух Ну, я так смотрю что вам очень нравится с ними встречаться общаться но вы переживаете из-за того что это как-то уже или давно было или бывает редко по тому, что у вас находятся ваши секреты, тайны, что подсознание. подсознании. 15-й аркан дьявол, опа, слуга огня. Есть какой-то человек в вашем окружении, который вечно занят, который, от которого вы даже может как-то зависеть эмоционально или физически. Он вечно занят, он много работает. Могут быть с ним встречи, могут быть редкие встречи на постоянном на постоянной основе. И видите, здесь десяточки земли барышня, которая вечно ну, одна. То есть у нее все есть, она, у нее все хорошо, она самодостаточна, но она вот как-то между этими двумя людьми есть определенное расстояние. Их держит дьявол, но... А дьявол это всегда что-то такое, знаете, не, неизменное. Ну, не обязательно неизменное, но оно такое, то, что можно потрогать. То, что основано на инстинктах, на чувствах, на материальном. Может быть, это тайная связь просто. Еще может говорить о зависимости сильной, о работе, для того, чтобы чувствовать себя, вот как эта дама, много работать. Ну и давайте посмотрим совет ППС. По ну, во-первых, это указание пока ничего не меняет, все идет своим чередом. Есть зависимость от внешних событий. Эти события могут быть связаны с активным вот вот эти три карты если вместе смотреть это может быть военная агрессия с активностью кто-то нападает кто-то нападает и нет возможности к, к свободе каким-то но есть ограничения, поэтому вы пока не можете свободно действовать. Пока все, пусть идет своим чередом, занимайтесь привычными делами. Огород, семья, король огня тут, кстати, у вас проигрался, огненный король. Это такой деловой, может быть иностранец, может быть лев, овен или кто у нас там третий. И скорпион может быть, и стрелец в, восьмерочка воды, но здесь вообще или путешествие, или уход. Уход еще может быть очень сильно страсть этим человеком. По тройке воды, знаете, как глубина, уход в глубину. Но здесь не особо что-то серьезное. Достаточно может быть сложно с этим человеком. Фух. По, по энергиям, то, чтобы она выпадала, ну, что-то не очень серьезное. Такое пока. Такое. Какие-то встречи, но... Ни к чему не приводят они. В общем-то, пока, пока, самое лучшее, что у вас может быть, это пока ничего не менять. Занимайтесь привычным делом. Потому что внешние вот эти вот три карты, вот если их читать прям дословно, смотрите, император, воин, башня, разрушение, маг, активное, активное действие, активное разрушение. То есть, ну, пока так. Ну, что ж, для тех, у кого все спокойно, все равно что-то вокруг вас происходит то есть некая ситуация которая разрушительная ситуация, которая не дает вам двигаться вперед поэтому ну как минимум на ближайший месяц до смены фазы Луны ни, ни, ничего такого особо у вас не, не предвидится ну что ж, радует, что есть вещи, которые вас радуют поэтому надеюсь, что этот расклад будет для вас интересен Благодарю вас за просмотр. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.